Впрочем, настоящие баталии разворачиваются и на красноярских парковках. Часть горожан со связями решили, что им можно все. И пытаются буквально захватить парковочные места прямо в центре города. Бороться с этим пытается Федерация автовладельцев. Светлана Овсяникова сегодня отправилась в рейд с представителями фары и лично стала свидетельницей таких вот парковочных баталей. Я тебя спрашиваю, в в основании снимаешь на машину? Я, в каком я снимаю машину. Куда условия снимаешь машину? Вот так, мягко говоря, неприветливо, Егора Фролова накануне встретили участные клиники в центре города. Координатор местного представительства Федерации автовладельцев рассказывает, на огороженную рядом с клиникой стоянку жалобы поступали давно. Вот решил узнать, для кого регулярно здесь бронируют место. В итоге чуть не уехал битым. Ну и причем спор такой зашел, то э, эта данная парковка была для строителей каких-то, то потом данная парковка для оборудования, то для клиентов. В итоге ну, мы остались подождать, будут ли клиенты, ну, никто так и не приходил. История с персональной парковкой у медсервиса накануне разлетелась по интернету. В комментариях многие красноярцы оставили вопрос, зачем владельцам клиники отгораживать парковку на дороге, если в январе специально под стоянку. У здания срубили больше 30 деревьев. Однако сотрудников клиники ситуация, похоже, особо не беспокоит. Говорят, стоянку обустроят, когда будет время. А пока нужно разгружать дорогое оборудование. Вот расскажите нам, где вот машины, которые выгружают оборудование? Вчера был. А сегодня зачем тогда стоят эти столбики и лента ну, привыкали. ну вот, к примеру номер прописан к 395 с а следующий номер идем о 591 тр Следующий в поле зрения дорожного патруля фар попадает парковка перед большим концертным залом. Место общественное оставить машину может любой, поэтому специальных обозначений для избранных авто здесь быть не должно. Сотрудники филармонии спорить не стали, ошибку признали, но с оговоркой номера на асфальте появились еще при прошлом руководстве. Ну сколько? Я думаю, что до конца следующей недели этих номеров не будет. Не будет. Да? ГИБДД признают, заборы, конусы и ленты в Красноярске давно стали комплектующими незаконных персональных парковок. С их помощью места бронируют владельцы магазинов, офисов и не только. При этом мало кто догадывается, штраф могут выписать на сумму от 5 до 300 тысяч рублей. Гражданам можно жаловаться в полицию, либо напрямую в дежурную часть ГИБДД. Инспектор дорожного надзора данную информацию обработает, выйдет на место, постарается установить все факты, которые ему необходимы. Правда, занимает процедура до двух месяцев. В ситуации, когда в городе продолжается плотная застройка, а парковочных мест намного больше не становится, действующий закон, очевидно, не работает. Итак, какой можно сделать вывод после нашего сегодняшнего рейда, если едете по городу, понимаете, что негде припарковаться и вдруг видите вот такие непонятно кем и непонятно какими конструкциями огороженные парковочные места, как здесь на Пернсона, то не стесняйтесь, спокойно подходите, убираете все вот это и ставите свой автомобиль. Светлана Овсяникова, Сергей Раков, 7 канал, новости 24.